Друзья, сегодня у нас пятая часть этого сериала, и мы будем говорить про четвертый подход, который называется Redox Паттерн. Это... Паттерн, который позволяет также управлять состоянием, в том числе мы будем его использовать блейзер. Blazor. Почему так же? Потому что те, кто знаком с React, например, тоже знают про этот паттерн. И на самом деле есть куча библиотек, которые позволяют это сделать, впло вплоть до того, что вы можете вообще не использовать никакие библиотеки, а просто реализовать этот паттерн собственноручно. Ну, тогда, конечно, кода придется написать чуть побольше. Я покажу управление состоянием Blazor через Redux Pattern при помощи специальной сборки, то есть через и э, давайте посмотрим, что из этого может получиться. Но перед тем, как начать, хочу вас предостеречь от одной штуки. Если вы будете использовать несколько управлений, несколько вариантов, несколько способов управления состоянием блэзере, вас ждет большое разочарование. Я настоятельно вам рекомендую не делать. Это выбрать один и только в начале разработки приложения. Потому что в процессе разработки поменять ну, один подход на другой будет очень проблематично, если вообще, в принципе, возможно. Ну, конечно, все зависит от размеров приложения, но тем не менее, имейте в виду, что это не так просто, как может показаться. Ну, а синхронизировать два состояния, которые обновляются через разные подходы, это вообще, в общем-то, в общем, это смерть. Вот. Ну, и еще хочу вас, в общем-то, направить на путь истины. Подпишитесь на канал, напишите комментарии, ну и все такое. Дальше вы знаете. Переступаем к программированию, переходим в Visual Studio и поехали. Я уже, как вы видите, создал только что из шаблона, сейчас скажу, WebAssembly. Надо проверить. В принципе, это разница никакой, или серверная часть, или WebAssembly, просто нужно понимать, с чем видео. Да, WebAssembly. То есть на самом деле мгновенный простой проект, который я даже еще не запускал. Давайте запустим. И, собственно говоря, как вы понимаете, в шаблоне по умолчанию заложена такая проблема, когда мы кликаем на каунтер, вот я накликал, ой, накликал 17 раз и вышел со страницы, вернулся обратно, вот у меня, собственно говоря, 0, давайте накликаем еще. Вот 7. 7. Перехожу вот сюда, нажимаю кнопочку, возвращаюсь и опять 0. То есть бросил это состояние и как это можно победить. Я показываю четвертый способ. Давайте для начала сделаем следующее. Я буду устанавливать сразу сборки. Я просто всегда начинаю с того, что нужно, что не нужно. Лаксар. Blazor Web ну, Смотрите, я буду ставить сразу две сборки вот эта которая называется Fluxer Blazor Web и Redux DevTools мы про них поговорим чуть позже только напомните пожалуйста ну и собственно говоря, когда сборки установлены давайте для начала я вот так вот сверну открою и здесь создам папку, которую называю ну допустим Store или State ну давайте State Manager менеджмент так сделаем менеджмент ну в хорошем смысле конечно же вот и в этой папке в общем то раз у нас будет этот самый так называемый counter давайте сразу создам ну допустим counter state по образу и подобию как это было в предыдущих видео counter state csharp Здесь, собственно говоря, ничего сверхъестественного. Все как в прошлый раз. Просто есть некоторые нюансы. И мне нужно здесь создать свойство, которое будет Int. И я назову это свойство также Count. Ах, да, есть некоторые нюансы. Я сделаю это record, Потому что когда используется... В общем, смотрите, DAX это такая штука, которая позволяет, наверное, нужно остановиться на этом подробнее, которая имеет такое понятие, как Immutable State, да, то есть State всегда дается не мутируемый, то есть неизменяемый, а его можно изменять только через специальные экшены, через специальный диспетчер. Ну, давайте, наверное, немножко порисуем, что ли, ну, допустим, вот как-нибудь вот... Вот, вот таким вот способом. А, смотрите, допустим, у меня есть какой-то э, экран, э, пусть планшет, да, и здесь какой-то UI нарисован. И пусть здесь counter будет один. Как работает э, Redux pattern? Смотрите, у меня есть кнопка, на которой нажимаю, она запускает какой-то action. Ну, давайте назовем его action. И этот action э, делает э, следующее. Мы э, передаем. Эту информацию в реюсер. То есть специальная штука, которая называется Reducer Которая как раз и изменяет состояние Объекта и есть Такая штука как Store То есть непосредственно Store Это там где находится ваше состояние Она уведомляет ваш UI тем, что Было какое-то изменение То есть напрямую в состояние То есть вот Такого вот, чтобы можно было Вот это вот никогда, то есть Этим самым гарантируется, что вот эта вот штука, она всегда немутабельна, да, как то по-русски сказать, она неизменяемая. То есть вы не можете, я имею в виду, что она неизменяемая отсюда, вот, вот эта вот штука не работает. То есть какими-то всякими экшенами, так называемыми, вы можете изменять, то есть запускать изменения, то есть процесс изменения. А так, чтобы напрямую обратиться к состоянию, вы этого сделать не можете. И, собственно говоря, в этом обалденная штука. И для того, чтобы это было действительно так, здесь давайте поставим init. Ну, то есть, чтобы это состояние регистрировалось, ну, вернее, создавался этот объект один раз, и потом больше э, нельзя было его изменить. Рекорд, как вы знаете, он immutable, то есть, создается новый экземпляр класса, если так можно выразиться, с новыми значениями. То есть, это на самом деле очень хитрая штука, я не буду углубляться в подробности, я просто покажу, как это работает. Итак, э, ну, так, я, наверное, забыл настроить. Давайте настроим, конечно, забыл. Давайте Builder .services нам естественно нужно подключить этот самый флаксор и соответственно у него есть там несколько настроек которые нам нужно собственно говоря, options, ну, как бы настроить и смотрите есть по умолчанию то есть обязательная штука которая сканирует непосредственно вашу как бы сборки чтобы подключить все вот эти вот редюсеры, экшены и все такое и ну, давайте сразу. Type кто-то у нас программ .assembly и вторая настройка ну, я ее тоже сейчас подключу сразу же это как раз вот это, то, что я второй nugget-пакет поставил, это use вот этот tools. и я его обычно ставлю вот таким вот образом ой, нет, я вас обманул я его ставлю вот таким образом if debug ну или, как некоторые говорят, дебук, а здесь будет and endDiv, что-то я расслабился. Вот, то есть, чтобы в дебаге, я потом покажу, для чего это нужно и упомяну эту информацию, почему я это так сделал. В общем, это все, что нужно сделать для того, чтобы он заработал. И, как я уже сказал, есть такое понятие, как action, есть такое понятие, как reducer. Ну, здесь это строится через так называемые фичи. Ну, давайте пока в этом месте прям создам public class count, counter state нет state фича. И я ее у нас от фичи. И, соответственно, это как раз, чтобы вы понимали, почему здесь, потому что мне нужно вот этот state обрабатывать вот этой вот, так сказать, фичей. И здесь делаем такую штуку, и естественно, у меня фреймворк заставит имплементировать два метода. Ну, name здесь как бы все просто. Я скажу, что у меня name of, соответственно, counter state. Так. И здесь мне нужно просто изначально задать initial state, то есть первоначальное состояние. Я скажу return new. Ну, вот, вот так. Да? То есть тот же самый инициализация, о котором мы говорили в прошлый раз, но ну, здесь реализован таким образом. И теперь эту фичу я вынесу в отдельный фрау, чтобы тоже было понятно. Итак, у меня есть фича, у меня есть стейт, который буду обрабатывать. Дальше мне нужно зарегистрировать тот самый, давайте сделаем вот так вот, красиво, чтобы было тот самый action, да, и давайте его сделаем тоже пусть это будет рекорд пусть он называется инкремент counter какой-нибудь и, собственно говоря, мне нужно здесь сказать на, ну, давайте сделаем по-хитрому в этот раз, я скажу, на какой размер этот каунтер изменить, по умолчанию будет один. Это вот еще один участник вот этого процесса инкремент Counter. И э, давайте я тогда сразу создам этот самый User. Э, будет он выглядеть таким образом, паблик э, Я его сделаю статик. Это будет класс. И назовем Counter. Counter State User. Как это пишется вот, собственно говоря, теперь мне нужно здесь добавить какой-то публичный метод и будет public опять же static я буду возвращать здесь counter state ну, то, что делает, собственно говоря этот reducer. он делает reduce, то есть каким-то образом ой, меняет state и сюда мне нужно добавить некоторое количество параметров так, это у нас будет тот самый counter state ну, я назову его state и собственно говоря тот самый increment counter то есть самый action ну давайте так назовем и теперь собственно мне нужно вернуть этот самый новый state но так как я использую в данном случае рекорд вот здесь вот то я не могу просто обновить state я должен создать новый собственно говоря state ну давайте сделаем так новый объект, который называется state, или я могу использовать уже современный язык, но в смысле новый, в том смысле, что я должен создать count, который, собственно говоря, равен state, текущее значение, плюс, что там, action, step, то есть то, насколько он изменился. Ну, это как бы такой старинный способ. Можно использовать уже э, современные средства. То есть, если у нас рекорд, то мы можем просто модифицировать этот State. То есть, State with э, какими-то изменениями. Ну, и, соответственно, это можно сделать вот так. В общем, красота неописуемая. Даже неописанная. Не В общем, смотрите, мы... Э, ой, мне даже что-то подсказывает Visual Studio. Use New Expression. Ну, вот почему-то она не хочет. Ну, пусть будет так. А, на самом деле можно и так и так, я проверял, это работает, давайте я беру лишнее, ну пусть будет тогда вот так, в принципе так тоже может быть. Итак, у меня сертификусер, давайте я его тоже положу в отдельный файл, собственно говоря, и пока... Мне не нужно. Это, собственно, я говорю, тоже можно положить в отдельный файл. В общем, я же хочу, чтобы вы видели все, всех участников этого процесса. Сохраним. И э, теоретически у меня сейчас практически все должно заработать. Давайте запустим эту штуку и проверим, что наше состояние сохраняется. Итак, мы закрутились. Я кликаю, перехожу, возвращаюсь, у меня ничего не сохранилось. Опять не сохранилось. Проверяем, что не так. Ну, собственно, тут и проверять-то нечего, потому что я сделал стейт, но я его еще не использовал. Давайте перейдем в каунтер. И здесь, как вы понимаете, мне нужно сделать этот самый инжект. Инжект inject и это будет iState, а, если вы обратите внимание, то это то, что лежит во флаксоре это будет counter state я вот так и назову counter state ой, тоже неплохо и соответственно мне теперь его нужно здесь использовать counter state здесь у меня есть value, как раз здесь у меня будет тот самый упс, count и, соответственно, эта мне переменная не нужна, и эта мне не нужна, и здесь я хочу он, собственно говоря, что мне нужно сделать? Мне нужно подписаться на изменение. Ну, хотя уже все работает, давайте проверим, что у меня теперь состояние сохраняется, просто он пока никуда не передается. В общем, смотрите, я кликаю, а, ну да, у меня инкремента нет, господи, конечно же, Counter Shift-3-5, Counter-State, Value, так, Здесь а, я подождите, я запутался. Сейчас, сейчас распутаюсь. Я уже по, по старому фигачу. Здесь нужно по-другому делать. Мне нужно сюда добавить тот а, объект, который называется диспетчер, который, собственно, и будет вот этим, управлять вот этими изменениями. Айдис, dis, dis, как он пишет, так он скажет, dis Вот оно. И я вот так и назову диспетчер. Ну и теперь вот этот самый диспетчер, который будет диспатчить то самое new uh, increment counter uh, action, increment, да что такое counter? Action, ну и здесь я могу указывать Step, но пусть будет пока один он по умолчанию. И, собственно, этого вот как раз достаточно. То есть отличие от предыдущих методов то, что я не напрямую обращаюсь к State, а каким-то образом, то есть теоретически я даже могу сюда не инжектировать вот этот класс, то есть вот это вот, а просто загрузить диспетчер вот этот вот. Ой, так, стоп. Я могу не инжектить вот этот вот state, а могу просто в закинуть, выстрелить action, и где-то там у меня это событие поменяется. Ну, в общем, давайте проверим, что-то я уже начинаю заговариваться. Я прошу прощения за ошибки, ну, уже устал. Ну, и опять у меня ничего не меняется, потому что я здесь чего-то, видимо, не делаю. Давайте поставим здесь breakpoint и попробуем нажать. Так, dispatcher, increment counter, давайте посмотрим... Как он у меня меняется, и где-то здесь у меня есть редюсер, я должен теоретически попасть в него. А, ну конечно, я самое главное забыл сделать. Смотрите, я создал редюсер, но моя система про него не знает. Мне нужно сказать, что это редюсер, и для этого я должен указать вот этот вот атрибут. Теперь система про это знает, и наверняка я забыл самое главное. Да, смотрите, для того, чтобы вот эта штука и вот эта штука здесь работали, ну и, соответственно, вот это и все остальное, мне нужно этот компонент унаследовать от специального компонента, который как раз называется флакс-компонент. Ну, давайте флаксор. Сейчас я его... А, подождите, Для начала нужно написать точка Далее мне нужно написать Blazor, дальше В. в общем, та сборка, которую поставила, здесь нужно выбрать, так, называется, так, я забыл, как называется, Fluxor, компонент, да, компонент, дальше, вот, Fluxor, компонент, то есть, изначально у меня был Blazor, компонент Base, теперь я использую Fluxor, ну, конечно же, внутри он там, где-то вот этот компонент Base исследуется, но здесь есть... Дополнительные фишечки, которые, в общем-то, и реализуют всю эту штуку, которая уже работает так, как нужно. Ну и обратите внимание, здесь есть уже диспост тот самый, который, в общем-то, мы будем не будем использовать, он уже как бы внутри, там, из коробки работает. Ну и честности ради, надо сказать, что если я сейчас запущу, это тоже не заработает. Но я специально делаю так, чтобы вы, собственно говоря, понимали, почему я кликаю, ничего не происходит. И здесь не хватает еще одного совсем маленького нюанса, который должен быть прописан здесь. Я должен здесь написать... А то есть, та сборка, как называется ее нужно подключить, потому что у нее как бы свои собственные реализации вот этого самого JS, как вы понимаете, без него никуда. Здесь я должен написать content, соответственно, Fluxor.blazer.web.scripts, и здесь нужно написать индекс. То есть я должен загрузить специальную штуку, которая как раз э, называется скрипты для вот этого флаксера. И вот это вот, такой контент, хорошо, что заметил. Она как раз покажет, она как раз загрузит то, что находится в той сборке. Ну, в общем-то, мы уже это не раз сделали. Давайте запустим и теперь проверим. Ну... Надо сказать, что это сейчас тоже не заработает. Я сейчас объясню, почему. Да, действительно не работает. Смотрите, все, что мы сейчас делали, это каким-то образом настраивает работу, подключает сборки. Но самое главное, что мы не сделали, это мы не инициализировали как раз этот самый Store. И на самом деле инициализировать его можно несколькими способами. Я сделаю самый простой. флаксор зер дальше будет веб, потом стора и ниши Alizer. Вот такая штука есть. И это, собственно говоря, теперь точно все заработает. Давайте я покажу. На самом деле, инициализировать стор можно по-разному периодически. Ой, теоретически там можно задать разные параметры. Ну и, как вы видите, ой, все заработало. Да, вот он начал работать, как нужно. И, собственно говоря, я хотел сказать про то, что инициализировать можно. Там добавить дополнительные параметры. Это уже нужно смотреть, собственно, игра у разработчиков флаксера, собственно, этой сборки, где есть описание, как это можно сделать, там всякими настройками применить. Ну и, как видите, состояние сохраняется, все это работает. Ну, давайте дальше пойдем. То есть, на самом деле, почему такая сложность настройки? Потому что часть работы, которую мы делали самостоятельно в предыдущих видео, за нас уже сделали. Для того, чтобы это работало Нужно это подключить, сюда настроить, здесь поставить. Ну, Вот сейчас мы прошли весь этот путь И все это заработало именно так, как мы хотим И теперь нужно сделать, чтобы здесь был каунтер Давайте добавим Как раз так, это нам уже не нужно Это не нужно, это не нужно Будьте внимательны, настройка как имеет значение Я пойду опять в, в, в, в меню И здесь я покажу, как можно показать как можно отображать, собственно говоря, это состояние этого counter? Здесь сюда я сделал А state опять же тот самый Counter State. И я назову его CounterState, хотя можно его сокращать. В общем-то, мне нужно. Ну, давайте по образу подобию Counter CounterState. Давайте запустим, увидим, что это теперь работает, но только когда мы покинем страничку. А, настроим, переходим, обновилась, еще раз, ну, в общем, все по образу подобию то же самое, только часть работы сделала за нас в Ну и, опять же, для того, чтобы увидеть изменения, мне нужно override он инишировать то есть подписаться на изменения этот counters, нет, counter state state changed плюс равно on counter changed пусть называется я теперь создам этот метод Дальше, насколько вы помните, нужно сделать state has changed, то есть без этого никуда, нужно дернуть механизм Blazer, и опять же речь пойдет о том, что нам нужно имплементы ID использовал. То есть если мы где-то обязательно нет ID, ID Disposable, если мы где-то подписались, то очень настоятельно рекомендую отписываться, иначе опять же будут течки памяти. Давайте я вот таким вот образом хопа-хопа, чтобы ваше время уже не тратить. И, собственно говоря, все. Теперь у меня будет все работать так же, как и до этого работало. Запускаем, проверяем, переключаемся, кликаем. Все отлично работает. Выходим. В общем, все как обычно. Для чистоты эксперимента добавим сюда как обычно, каунтер тот самый. Еще раз запустим. Казалось бы, все красиво и к чему такие сложности. И здесь работает, и здесь работает красота. Вы меня спросите, в чем, собственно говоря, отличие от того, что было и вот этого флаксора. Собственно, речь как раз все сводится к тому, что дает этот флаксор. И я хочу вам показать... Ой, у меня не установлен... Давайте я его установлю. А, давайте я прямо при вас установлю. Я прямо так вот напишу и скажу Flux, нет, так вот, Redux, нет, Redux Вот ту библиотеку, которую я ставил, я сейчас ее установлю. Redux DevTools. И где она устанавливается? Почему я не вижу? Так, давайте я тогда вот здесь пойду у меня, собственно говоря, H используется, и поэтому я вот здесь напишу и DAX, DevTools, вот он, собственно говоря, get, install. И теперь, когда я его закрою, и, собственно, заново запущу, ну, обновиться, чтобы настройки, вся прелесть того, что я сейчас делаю, состоит в том, что я теперь могу не просто щелкать. И как вы видите, у меня идет информация о том, какое было, вернее, какое стало, какое было. Я вижу весь список всех событий. И это еще, как говорится, не все. На самом деле здесь есть еще такая штука, как проигрывание состояния. И это на самом деле очень круто. Более того, меняется не только состояние. Смотрите, я знаю, какой у меня был то есть экшен, я знаю, что он сделал, то есть откуда он прилетел, я знаю, что он изменил, то есть этот, как называется, payload, да, payload то есть что этот экшен с собой принес. Я вижу, что у меня переходом по страницам тоже меняется, более того, я могу посмотреть конкретное состояние в конкретном месте, вот здесь вот нас было 6, вот здесь уже 7, я могу посмотреть разницу в состоянии. то есть было 9, стало 10, и еще это не все. Я могу включить э, тестирование, да, то есть если мне нужно написать какие-то тесты для UI, я могу таким вот образом выбрать, и смотрите, у меня здесь, а, причем я могу использовать жест, я могу больше использовать, я могу так использовать, я могу, в общем, смотрите, это на самом деле очень круто. И это дает гибкость в том, что вы точно знаете, где изменилось, что изменилось, как изменилось, на основании чего изменилось. Ну, в общем, полный комплекс услуг. Ну и еще фишечка в том, что, во-первых, это все складывается в историю. Обратите внимание, у меня даже переключаются страницы. И я, естественно, могу это проиграть. Смотрите, я нажал «Play», у меня само здесь все меняется. Ну, просто красота. Я много раз встречал проекты, в которых бывают очень сложные состояния, ну просто очень сложные. И следить их изменения, когда они сыпятся с разных сторон, очень-очень сложно. Здесь все ваше состояние будет у вас на ладони, и вы, собственно говоря, будете понимать, где происходит что и как, почему. Вот, собственно говоря, почему этот редакс паттерн вот почему такие сложности в реализации, и мы с вами прошли весь путь от начала до конца, посмотрели четыре способа использования этих самых, как говорится, подходов, и теперь, собственно, нужно просто вам выбрать, какой вы хотите использовать, для чего, что вы будете делать, каким образом, кому-то нравится одно, кому-то другое, в общем, на ваш выбор, я на этом заканчиваю видео, пожалуйста, пишите в комментариях, насколько была полезна эта серия видеороликов. И вам всего доброго, и пишите правильный код.